Эй, здорово, народ. И мы продолжаем играть в Atomic Heart. Угу, знает, какая она уже серия по счету. Шестая, пятая. Главное, что записывается хоть что-то либо. Так. Ну, мы остановились на чем? На том, где. Когда у нас Виктор, дядя Витя, остался без еблета. Увы, жаль этого добряка. Но он нужен был моему боссу. Так. Колбу. Так, мы же колбы собирали, точно, блядь. Так. Нормально. Ой, как тут можно запутаться? Это, конечно, пиздец. Так, мы от отсюда пришли. такую да сейчас Установка выдачи лимин Сентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищи. Так, ты, типа если я упал, оп. Шлеп. Да, Блять, ты чё, говно Что-то, блядь, за дыручка такая садится нахуй. Ой нахуй это? Вот возле патронов, блять, там есть мышка. И типа нажимаете на колесико и появляется крестик. Пидараска, нахуй. Ну, ну, все же, этот полик лучше, чем... Сначала. Так, интересно. Так, надо сюда. Окей. Оп! Шлеп! Не убились она а Какой ты чрт, сука? Черт, здесь нет комнаты. Наверняка ее я... можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную комнату. Пошел. Пой по хуя всего нахуй Что там, блин, такое Сейчас посмотрим Как известно, снайпер Оп Хайчет, нахуй Куда пошел, сука По ногам, нахуй А, надо что-то придумать со спорами грибов проращиваний. Нам тут опять прислали робота, говорят барахлит. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Мицели все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. лаборанты Вы же умные? Вот и придумайте что-нибудь. Ну, понятно, у нас с трех патронов убивается блять. все же прожжем. Все, топориком махать. Ну что, когда мы, допустим, бабузину увидим? Опа, что там такое? Ну, сейчас мы к нему тоже зайдем. Такая колба подойдет? Судя по форме диаметру, да. А, -а, а блядь. Я думал, да, приду ну, Ух ты, блядь, кто такой нахуй? Я же тебе ничего хуевого не делаю. Ч сука? Блядь, ну нахуй. я не попадаю, я вообще не понимаю. Короче, извини. А -а -а, Но ну, ну, нихуя себе. <связь> Жесткий, блядь, э сосунок, нахуй. У него же что-то в, в блять, какая-то трубочка мало косос сосет молочко тихо, тихо, тихо. еще пока Ну давай хули пока лесим а у меня видишь нет у меня не видит или он добрый блядь? ты добрый Ага Добрый значит что написано Ага, ясно всё Ну Так Ну хули если он нас не трогает, зачем его тоже убивать? Так, у нас колба. Надо же колбу доставить. Сейчас, это что там? Бать, что это такое? А еще куда? -то. я блять забыл уже нахуй это че вообще делать надо поставить по колбы блять ах ты шлюха нахуй ты выпрыгнул блять ставить колбы Четыре штучки вроде одну мы уже вставили сейчас вторую вставим какое-то задание блять на нас обиделся блять а везде на так и э, бля чё свой стал что ли я ж теперь ничего не делал сука пупой блядь Я не сделал хуёвого, что ты ко мне лезешь на? Блять, а -а -а, залезть не можешь, сука. Блядь, не дохнуть, питался, блядь. что-то ебаная. Так, где у меня ну, туда? Так. Сюда я. еще есть смысл плыть. Yeah. Кажется, нет мама. А, он залезть не может, да? Ясно. его не могу блять пиздец блять я у него блять э -э -э. ну как так-то на пиздец что за хуй день я застрял блять Охуенно! заебись а. Ладно, ходи сейчас. Короче, мы без... перезаходим, потому что я застрял, блядь. Как, блядь? Вот. Те, кто увидит, я знаю, что разработчики хуй, хуй посмотрят на мой видос. Ну знаете, блядь, у вас баги, нахуй Так, здесь я не напрягнул Да вот как, блядь, что это ты, нахуй Глаз косит, что ли, у тебя, блядь Ровно, блядь, сука, прыгнул, нахуй, еще, блядь Не попал, блядь Косарывая, хуй, блядь 5? Отлично. Я тогда почился. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры. Второй О, привет. Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера. Ага, вот. Вы знали, что здесь имеется технический фаникулер? Ну я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Э, -э, -э. я не хочу! Здесь придется хули. Ты что? А ты еще зацепиться, блять, не можешь нахуй? Сука, аутистка такая на. Я вообще в рот полно отлично я тогда позже надо. Процесс, процесс синтеза можно ускорить это радует как именно гигантские миксеры осуществляющие перемешивание исходного по оружие ствол качнуть надо какой-то Паштет. так не расходники склады разборы да, всего здесь до хуя. По сути, мне электрохуйта не нужна. Она что-то мне не особо нравится, блядь. А, я еще нихуя с этого не получу. Пусть, естественно, складе иначе. Просто место занимает, мы сюда. Так. Улучшение леса дрыбовик. Блядь. Я знаю, что дробовик, наверное, будет. И... Попизжить а это... Получше. Так. Вот. Вот дробовик. Палаша. Так. Улучшение. Дробовик. Рукоять. Пазовая рукоять. Нахуй мне рукоять, блядь. Так. Дульный тормоз Чё? А. Ага. Урон Контроль отдачи Хотя у меня, по сути, блядь Контроль отдачи, как бы вообще не, не в пизду нахуй, не туда нахуй Кассетный модуль Вообще нахуй не понимаю, что за залупы это Ну пусть будет хуй Магазин, нельзя а можно мне прицел, блять. Так, пемка так что тоже нормально, так, так пистолет. Ствольная коробка у нас есть. Турный тормоз у нас будет. Ну, Лучше, если у нас его. Осветный модуль установил. Вообще просто нахуй. Так, ну все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 Надо быть осторожней. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ой, А вы оптимист? Работа такая. Ну понятно, мне сейчас надо отсекать, значит. Ой, блядь! Чуть не улетел нахуй. 20 О, Опять обратно, не помню. сработало. Как красивый бассейн засветился. Обращаю ваше внимание, нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Все, ага. залезть не могу. Да? Вау. Шо? Хоть что-то ты нормально сделал, блядь. Часа блять, четыре штуки еще. <таспорщик> ну для чего это, блять? Всякую фигню придумали. Блять, я могу. Блин, он просто с пешком добежать на посюда. Валерий сама. Чего мне да. Полимер на двух смесь пусты костюма а, посмотрим что это ни хуя не было тут, <служивание> тут возвращаться, блядь, надо. Это вы коните, что ли, нахуй? я снайпер нахуй паузу блять и туда идти ну, майор наверняка должен быть способ лучше чем просто идти в лоб согласен можно попробовать улучшить снаряжение, либо найти способ уменьшить натиск роботов. А как это? Натиск роботов. И, идите! Кушать готово! Так. Да влево? Я смог кататься, я хуею, блядь. Почему я сыр туда, блять, он не показывается, а здесь показывает график? Нахуя мне возвращаться, блядь, бы на эту хуйню сесть, блять. Я же могу вот по рельсам прийти. А почему, бля? Хотя не везде, а вот здесь вот палки балки, ебаные, да. Вот эти ебаные балки мне не дадут ни прийти. Что, что ли? Больше сил не хватает его пути ехать? А, а. <coughs> о поворачивает, да и как я-то залезу? За а -а -а. 5 дней. Ой, ебать лох, я хуею. Надо было вообще не слезать с него. Я ебанусь. блядь. Сегодня что. Не мой день, блядь. что, сука? Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагает. Я знаю, я нахуй Это был риторический вопрос. Ага. Так. Так? Да -бан, вот ч нахуй, двух срок? Си, манна! Где знаки без руки, суки? Влезете на мою пейджа, бля. Надо снизу. Блядь. Сегодня не мой день, но я, походу, долго буду <сосе> делать. Так, две синие внизу. Одна красная снизу. То есть... Да, она была... Вот здесь она показывает Нормально Как Если мы сделаем вот так вот И вот так вот Most not. кнопочек-то ху хуя появилось на мышке так, а я начнусь давай коломага блять речи бежай едут моторчики осталось ёбаные осталось ускорить последний электромотор осталось остаться без патронов для почвы комфорта вообще ничего не говори глянь нихуя себе не вижу его на Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминации и милые сердцу пчёлки. Романтика. Блять, себе. патроны кончились, на. Как сделать эту? Ля, это да у ну, нас. Нахуй она блядь? И напоследок не нужна. что ли, да? С них можно поутаться. Блядь, блин, что клепанут, бля. А на Эй! График. <соспит> ставить четыре штуки прямо а? не бей меня пожалуйста у меня патронов нету а где он трафик трафик урафик пожалуйста штучка масло, бана. Ну, сейчас, сука. Пиздец, блядь. Да отвали ты нахуй. Брот, блядь. Ну, а почему тот нормальный, блядь? А этот, блядь, бешеный, блядь. Ой, Крас, что известно о девчонке Петров? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова Работает с академиком Сеченовым много лет Дмитрий Сергеевич не просто так доверил Ей одно из наиболее важных направлений В создании коллектива 2.0 Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова А это еще кто? Профессор медицины Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник Академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург. Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко. Симпатичный. Да. -а, -а. а ты влюбился, у нас спортс... Так, нам уже патронов. Доступ разрешен. Патронов на надо хуя. там немерено, нахуй. Для. Ай-бай. А ни хуя себе! а но мая. Разгнался нахуй. Так, создать. Эх. Доступ разрешен. Эль Припасы для. Пиздец, не хватает. Так. Спады, разбор. У нас есть тут. Ну-ка okay, это. Разбор. Эм, а что это я получу? Так я водку можно попухать вообще адреналин мне вот нахуй она нужна адреналин тут хуй маленькие капсулы тоже можно разобрать потому что их вообще у меня немеренно нахуй я думаю они меня не пригодятся в будущем Такие большие большие тоже можно вот эти штучки захуярить так склад Патроны есть до да хули они там лежат. Вот так вот сейчас приберемся здесь молях. Так. И водку. Ухать нормально. Сохраняшка. Сколько там еще? Пять. Так. Ну давайте на этом закончим. А. Так же, как я и сказал, разработчики, если вы меня увидите, пагов немерено нахуй. Ну и один нашел, пока, пока. Ладненько, всем пока.